Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня здесь в Кремле, в так называемом ситуационном центре президента, собрались представители различных политических структур, экономических, хозяйствующих субъектов представителей, общественных организаций. Мне вообще хотелось бы, чтобы работа над реализацией идей, заложенных в нацпроектах, за, чтобы эта работа вышла за рамки чисто бюрократических аппаратов, различных бюрократических структур, органов, в том числе и правительственных. Мне бы хотелось, чтобы эта работа приняла гораздо более широкий размах, характер, чтобы Общественность и, и профессиональные сообщества не только понимали, чувствовали и видели, что там происходит, но и могли бы оказывать на эту работу практическое непосредственное влияние. С тем, чтобы мы, добиваясь результатов по обозначенным приоритетам, могли бы расширять сферу нашей совместной деятельности по этим важнейшим для нашей страны направлениям. Технические возможности позволяют нам напрямую связаться с регионами. И главное, мы сможем выслушать мнения и оценки людей, которые непосредственно участвуют в реализации проектов. Хочу отметить, что есть уже определенные результаты, которые можно проанализировать, обсудить. Налажена система дополнительных выплат педагогическим и медицинским работникам. Определены вузы, которым будет оказана государственная помощь в реализации инновационных программ. Последовательно развивается система кредитования сельхозпроизводств. Важно, что деньги начали поступать в хозяйство. Отмечу, что в целом создана необходимая нормативная база. И добавлю при этом, что это удалось сделать, несмотря на серьезные административные издержки, к сожалению, существующие у нас в действующей системе управления. Именно проектный подход позволил выработать модель, при которой и федерация, и регионы, и муниципалитеты увязаны в единый механизм и работают на общий результат. Здесь бы хотелось сразу же отметить, что при этом нет и не будет отхода от логики разделения полномочий. Как уже говорилось, такое взаимодействие и дальше будет строиться на основе четкого планирования и определения вполне конкретных задач для каждого из участников этих проектов а также обязательств органов власти, в том числе финансовых. Об этом наверняка мы сегодня будем говорить, и я скажу еще поподробнее об этом. Сегодня мы также будем э, обсудим ряд наболевших проблем и те корректировки, которые предстоит в связи с ними произвести. Хотел бы сегодня услышать э, от э, участников нашей встречи, не только тех, которые находятся здесь в зале, конечно, но и на других площадках, как исполняются поручения по расширению категории педагогов и врачей, которые должны получать дополнительные выплаты? До сих пор их не получали. Мы на предыдущем совете об этом говорили. Кроме того, как будут стыковаться национальные проекты с системой модернизации, модернизации социальных сфер в целом? Напомню, ранее была поставлена задача повышения эффективности использования имеющихся бюджетных ресурсов в образовании и здравоохранении с целью роста оплаты труда и качества услуг. Мы также заслушаем информацию, как налаживаются поставки медицинской техники, транспорта, оборудования для учреждений здравоохранения. Еще одна серьезная тема – это строительство современного жилья, в том числе и малоэтажного жилья. Хорошо здесь обозначить базовые подходы, как предполагается добиться действительно доступных цен при обеспечении надлежащего качества. А также проинформировать о развитии ипотечного кредитования, от эффективности работы по этому направлению в немалой степени зависит, насколько жилье будет действительно доступным. И здесь нужно поговорить о ставках банковских, о других условиях, которые определяют решение этой задачи. Неплохо развивается программа сельхозкредитования, как я уже говорил. Спрос на льготные кредиты остается очень высоким, однако и ситуация существенно различается по регионам. Мы с вами хорошо понимаем, банки охотно работают только с крепкими хозяйствами. Если нет залоговой базы, одного желания взять кредит недостаточно. Нужно найти решение и для тех хозяйств, где положение дел пока еще не столь благополучно, но которые являются устойчивыми уже, надежными э, партнерами и для банков. Это, прежде всего, конечно, северные территории, имеющие свою специфику. Напомню, что задачей проекта по АПК является не только развитие производства, но, главное, позитивное изменение качества жизни людей на селе. И, наконец, еще одно общее замечание. Следует учитывать связь национальных проектов с решением и более глобальных задач, в том числе в сфере демографии. Об этом я говорил в своем послании Федеральному собранию. Ясно, что эта сфера очень близкие между собой. Я предлагаю рассмотреть обсуждаемые сегодня темы и с этой точки зрения. Ну и разумеется, мы должны не только проанализировать и отметить то, что удается сделать. Мы должны посмотреть на то, где у нас сложности, проблемы, Собственно говоря, это главный, э, побудительный мотив, главный побудительный мотив нашей сегодняшней встречи. Не радоваться тому, что уже сделано, а сосредоточить внимание на том, чего не удалось сделать. Давайте вот под таким углом зрения и проведем нашу сегодняшнюю встречу. Видите Анатольевич, пожалуйста. Спасибо, Владимир. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашего совещания, национальные проекты остаются одной из ключевых тем еженедельной, ежедневной деятельности правительства, разрабатывая параметры реализации национальных проектов, мы определили показатели, на которые должны выйти в ближайшие два года работы. Проекты непосредственно связаны, и вы уже об этом сказали, с решением более глобальных для нашей страны, страны задач, в том числе в демографической сфере. Это учитывается и при работе над проектом бюджета, будущего года, и будем надеяться, что и в наших других бюджетных проектировках это будет учтено. Основные элементы управления проектами созданы, создана правовая база работы, хотя и с определенными издержками, и мы приступили к реализации всех проектов. Работа в регионах показывает, что наши люди проявляют реальный интерес к реализации этих больших задач. По данным опросов, которыми мы сегодня располагаем, общая доля граждан, достаточно хорошо информированных о национальных проектах, удвоилась. И более того, что особенно важно, практически более половины от числа опрошенных рассчитывают получить положительный эффект от реализации этих проектов. И, конечно, наша задача – оправдать их надежды. Теперь о конкретных результатах, которые достигнуты, и проблемах, которые сейчас есть, и которыми мы занимаемся. Сначала по проекту АПК, вот тут слайды демонстрируются, с учетом национального проекта финансирование сельского хозяйства России за счет федерального бюджета, выросла в э, текущем году по сравнению с прошлым годом почти на 75%. С 18,8 миллиардов до 32,5 миллиардов рублей. И сегодня можно говорить о неком первом эффекте от мер поддержки сельхозпроизводства. Как для крупных хозяйств, так и для личных подворей. По уже заключенным кредитным договорам, будет направлено порядка 50 миллиардов рублей на реализацию проектов по созданию и модернизации животноводческих комплексов. Кредиты еще на такую же сумму, то есть еще приблизительно 50 миллиардов рублей, находятся в стадии оформления. Таким образом, около 100 миллиардов рублей – это кредитная масса, которая попадет в сельскохозяйственный сектор. Ожидаем, что запланированные показатели по соответствующему направлению проекта даже по концу года будут превышены. Отмечу, что три четверти от отобранных проектов это производство молока и мяса крупного рогатого скота. Росагролизингом начата поставка племенных животных и оборудование по лизингу. Вот около 13 тысяч голов закуплено и уже заключены договоры на 38 тысяч. Пользуются спросом льготные кредиты для фермеров и тех граждан, кто ведет личное подсобное хозяйство, а также для создаваемых ими кооперативов. Это новое направление господдержки, но уже сегодня сумма выданных кредитов превышает 7 миллиардов рублей, то есть треть от запланированного годового объема. Причем темпы кредитования продолжают расти. Сейчас вот мы вышли на темп только по линии Россельхозбанка, более 3000 кредитов в неделю. Президиумом Совета по нацпроектам принято принципиальное решение Рассмотреть вопрос об увеличении господдержки, и, Владимир Владимирович, мы будем выходить с соответствующим предложением, выделить из федерального бюджета на эти цели дополнительно 500 миллионов рублей уже в этом году, и просим вашей поддержки в этом вопросе. Это, мы с вами обсуждали этот вопрос, и нужно, конечно, проработать с Минфином, с другими коллегами, но в целом постановка вопроса абсолютно своевременно, справедлива, и надеюсь, это будет реализовано. Значит, полагаем, что эффективность по данному направлению может быть повышена не только за счет увеличения финансирования, но и за счет привлечения дополнительных инструментов. Поэтому мы работаем над решением проблемы залогового обеспечения привлекаемых кредитов, потому что это основная проблемная точка на селе и надеемся на расширение направления использования таких залогов. Ну и также в соответствии с вашим поручением над развитием банковской инфраструктуры насилия. Потому что так получилось, что старая советская структура была по сути разрушена, да где-то она и не создавалась просто, а новая не возникла. И вот сейчас мы стараемся ее развивать. Кроме того, в соответствии также с Вашим поручением, Владимир Владимирович, совершается в правительстве работа над поправками в законодательство по вопросам землеустройства. Цель этой работы – существенно упростить и удешевить процедуру формирования земельных участков за счет, в том числе, сельхозземель. Это один из самых болезненных сегодня вопросов, потому что земля как будто бы есть, но в то же время ее полноценно использовать, использовать ее инвестиционный потенциал не удается. Очевидные причины – это пресловутый бюрократизм, высокая цена оформления участков – главные препятствия. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Государственную Думу, и мы рассчитываем, что депутаты смогут рассмотреть его в первом чтении уже в текущую сессию. Следующее важное направление работы по данному проекту – это развитие операции, которое позволяет сельхозпроизводителям организовать нормальную переработку, с этим всегда были проблемы, и эффективно просто конкурировать на рынке. В результате просто больше денег зарабатывать. Сейчас в рамках проекта уже создано порядка 900 кооперативов, вот по тем данным, которые у нас есть. Нельзя, не следует забывать, что российское село сумело сохранить традиции большой семьи. И несмотря на все трудности... На 10 семей в сельской местности приходится 17-18 детей, в то время как в городе только 12. Это тоже очень важный потенциал, который мы могли бы использовать, в том числе при решении демографической проблемы. Особое значение на селе имеет жилье для молодых семей, молодых специалистов. Все необходимые акты здесь тоже выпущены. В бюджете заложено порядка 7 миллиардов рублей на поддержку предоставления жилья уже в текущем году для 16 тысяч молодых специалистов, которых так не хватает в сельской местности. В целом, вот так обстоят дела у нас по аграрному проекту. Теперь несколько слов о системе поддержки образования. За счет проекта обеспечивается существенный рост расходов федерального бюджета. Вот достаточно обратить внимание на те цифры, которые уже по этому году идут. Желтая ⁇ это федеральная программа, а синяя ⁇ это то, что идет в рамках приоритетного национального проекта. При этом, вот то, что вы сейчас сказали, Владимирович, достаточно серьезная работа уже развернулась по подготовке механизма поддержки регионов, в которых внедряются новые системы финансирования в образовании, повышения доходов учителей, развития материальной технической базы, и новая система образования, новая система финансирования в целом, и наша политика в этой сфере должны быть направлены на повышение качества образования, на придание ему инновационного характера. В рамках проекта завершен отбор инновационных вузов. В конкурсе приняло участие практически каждое пятое высшее учебное заведение страны. И отобрано 17 лидеров. Вот они... Общий объем поддержки на реализацию программы по их развитию составит в этом и следующем году 10 миллиардов рублей. Но на этом поддержка не закончится, и в следующем году мы тоже будем проводить соответствующие конкурсы. В рамках проекта идет отбор лучших учителей школ, и самих учителей, и соответствующих школ передовых. Результаты вот этих конкурсов будут осенью объявлены, и соответствующие премии и гранты будут также предоставлены педагогам. Не раз отмечалось, что в современном мире образованный человек должен адекватно ориентироваться в информационном пространстве. В рамках проекта мы изначально планировали развивать именно соответствующие образовательные технологии, но по итогам обсуждения этого вопроса было принято решение усилить этот компонент, и поставлена задача за два года дать широкополосный доступ к электронным образовательным системам всем школам, то есть абсолютно всем школам которые не имеют сегодня интернета. Это более 50 тысяч образовательных учреждений. Таким образом, у нас возникнет ситуация, когда все российские школы подключены к интернету, а значит, имеют окно в мир. Как результат, по стране будет сформирована необходимая техническая основа для внедрения новейших технологий. Несколько слов о проекте «Доступное жилье». В контексте, в том числе и вопросов развития малоэтажного домостроения. По итогам обсуждения на президиуме совета, я докладывал, мы вышли на определенные основные решения, которые в известной мере изменяют работу по самому проекту. Что это за решение? Первое. Определены регионы, в которых на имеющейся базе будут реализовываться пилотные проекты по малоэтажному строительству, по малоэтажной застройке. Вот они, они представляют всю географию Российской Федерации. Практическая работа здесь начнется уже с июля месяца. Таким образом, мы надеемся, что будет оказана федеральная поддержка в форме госгарантии и компенсации расходов на проценты по кредитам на инженерную инфраструктуру. Все необходимые решения также приняты. Кроме того, мы в соответствии с бюджетным посланием прорабатываем вопрос о предоставлении федеральных субсидий на развитие дорожной сети для новых, в том числе, малоэтажных поселков. Второе. В трех федеральных округах будет проводиться комплексный эксперимент по развитию малоэтажного домостроения, причем в крупносерийном Объеме. Он включает создание современных деревообрабатывающих и домостроительных комбинатов, комплексное освоение и застройку территорий, строительство объектов, социальной инфраструктуры. Потому что одно не может идти без, друг, без другого. Если мы будем что-то строить, но не будем уделять внимания социальной сфере, это будут мертвые поселки, мертвые населенные пункты, будут отрабатываться и методики малоэтажного строительства в существующей городской застройке. И, наконец, третье. Параллельно рассматриваем предложение по корректировке существующего законодательства с целью стимулирования малоэтажного строительства. Особое значение имеет реальная доступность такого жилья. Оно должно быть по карману всем категориям в целом и молодым семьям, включая молодые семьи и военнослужащим, и иным категориям, которые приобретают жилье с использованием государственных субсидий. Для более широкого круга, Людей свою роль должна сыграть ипотека, как основной институт, вокруг которого идет развитие проекта «Доступное жилье». Отмечу, что в целом здесь работа развивается достаточно динамично. Ожидается, что в текущем году общий объем вновь выданных ипотечных кредитов составит порядка 116 миллиардов рублей, может быть, даже больше. Вот это по ипотеке. Еще одна Насущная тема – это предоставление участков под жилищную застройку. Суть проблемы хорошо известна. Выделенные под жилищное строительство участки зачастую стоят без дела и очень часто являются просто предметом банальных спекуляций с землей. В ряде случаев ситуация просто безобразная. И на это неоднократно обращалось внимание и вам, Иван Ильич, и в ходе нашей текущей работы. Сегодня сформированы предложения по конкретным шагам в этом направлении. Что предлагается? Есть идея проработать сначала законодательно вопрос о предельных сроках заключения договоров аренды участков, которые зарезервированы муниципалитетами путем выдачи так называемых предварительных согласований места размещения объекта, с тем, чтобы или эти договоры заключались, или тогда эти участки снова вовлекались в нормальный земельный оборот. А также есть идея посмотреть механизм налогового характера для стимулирования владельца участка к скорейшему его освоению, чтобы просто держать землю, ну, как минимум, было не очень выгодно. Теперь несколько слов о реализации проекта здравоохранения. Это самый финансово емкий национальный проект. В целом, и вы об этом уже сказали, наблюдается определенное улучшение кадровой ситуации в участковой службе. За полгода, меньше, даже, чем за полгода, на работу пришли свыше трех с половиной врачей. И около двух тысяч выпускников медицинских вузов планируют трудиться в первичном звене. Значит, соответственно, об этом тоже нужно говорить. Сегодня, когда мы планируем проекты, то исходим из того, что выплаты должны стимулировать повышение качества медицинской помощи, а не просто создавать более благоприятные условия для труда. Должны учитывать результаты деятельности медицинских работников. Такая работа уже ведется, разрабатываются соответствующие критерии, и мы надеемся, что новый порядок тоже будет введен в жизнь. Следующий момент – оснащение поликлиник диагностическим оборудованием и скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом. По, итогов, по итогам конкурсов было закуплено медоборудование на 2200 единиц больше, чем планировалось, что неплохой результат, а санитарного автотранспорта на 660 машин больше. Таким образом, вот те показатели, которые изначально планировались в результате конкурсных процедур, были улучшены. 65 субъектов Российской Федерации уже получают соответствующее оборудование, а в 11 регионах начаты поставки санитарного автотранспорта. Необходимо отметить, что подготовка к вводу оборудования в эксплуатацию осуществляется при активном участии регионов, и мы неоднократно обращали внимание региональных руководителей на то, чтобы эта работа велась более организованно, чтобы все, что мы поставим, было сразу же включено в работу и не простаивало. В слаженных действий регионов и центра требует и проведения массовой вакцинации, которая также включена в качестве элемента в национальный проект. Внедрение родовых сертификатов обеспечивает более внимательное отношение врачей к здоровью будущих матерей, а также позволяет улучшать оснащенность учреждений родовспоможения, увеличивать зарплату медикам. Уже сейчас можно сказать, что в результате применения родовых сертификатов уже улучшилась помощь, и определенному, довольно значительному числу новорожденных была оказана соответствующая помощь, благодаря именно введению системы родовых сертификатов. В послании, вами, Владимир Владимирович, отмечалась необходимость использования этого инструмента для решения демографических проблем, и при работе над бюджетом следующего года мы Рассчитываем на то, что будут также заложены средства на увеличение стоимости родового сертификата. Вот что показано также на этом слайде. Теперь по поводу высокотехнологичной медицинской помощи. Она на сегодня оказана практически 30 тысячам человек. Это половина от всего прошлогоднего объема. То есть здесь показатели тоже неплохие, и мы идем опережающим темпом. В заключение, хотел бы сказать, что на предстоящем президиуме совета мы надеемся в комплексе рассмотреть вопрос о дальнейшей реализации проектов, о финансовом обеспечении проектов. Подготовка к этому начата, и она должна быть нами увязана с ходом бюджетного процесса. Сделать, конечно, предстоит еще очень многое, работа только началась, но мы будем стараться делать ее качественно, эффективно и в срок. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Давайте включим, попробую, попросим включить нам Великий Новгород. Там у нас Гордеев Алексей Васильевич, министерство сельского хозяйства, естественно, губернатор Новгородской области, председатель правления Россельхозбанка, директор Новгородского регионального филиала Россельхозбанка. Ну естественно, поскольку, поскольку коллеги собрались там вместе с министром сельского хозяйства, то начнем как раз с реализации проекта по сельскому хозяйству. Пожалуйста, Алексей Алексеевич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, все присутствующие, мы находимся на земле Великого Новгорода, этот регион выбран не случайно, так как он является ярким представителем нечерноземной зоны Российской Федерации. То есть здесь, конечно, существуют свои сложности, имея в виду природно-климатические условия. А кроме нас, вот здесь в зале мы находимся в филиале Россельхозбанка, в операционном зале, где непосредственно приходят сельхоз Предприятия, граждане, которые ведут личное подворье и оформляют кредиты, находятся также и представители всей сферы сельского хозяйства, и главы сельских районов, сельских муниципалитетов, непосредственно сами заемщики. С учетом того, что Дмитрий Анатольевич довольно подробно охарактеризовал состояние реализации нашего проекта развития агропромышленного комплекса. Я бы еще добавил буквально несколько цифр, которые связаны именно с динамикой по сравнению к прошлому году. Если рассмотреть направление ускоренное развитие животноводства, то есть то, что касается крупнотоварных организаций, современных больших ферм, то темпы по сравнению к прошлому году увеличены в четыре раза. То есть в 4 раза больше выдано кредитов и соответственно значительно больше привлечено частных инвестиций. Дмитрий Анатольевич назвал, что эта сумма должна составить порядка 100 миллиардов рублей. А если говорить о структуре работы банковской сфере, то в этом направлении Ростельхозбанк занимает 62%, процента, Сбербанк России 32%, ну и, соответственно, остальные банки всего 20 банков, Российской Федерации включились активно в эту работу. И я благодарен, то, что на президиуме Совета Дмитрий Анатольевич дал довольно четкое поручение, рекомендации Сбербанку войти в эту работу. И мы видим значительную активизацию в мае месяце работы Сберегательного банка и на региональном, и на районном уровне. Говоря о малых формах хозяйствования, надо отметить, что на сегодня выдано уже 32 тысячи кредитов на сумму примерно 8 миллиардов рублей. Сравнивая с темпами к прошлому году, то хочу сказать, что в отношении фермерских хозяйств увеличилось количество кредитов в 7,5 раз, а если говорить о личных подворьях, то более чем в сто раз. И, соответственно, выдаются кредиты кооперативам, которые в прошлом году не выдавались вообще. Здесь также у нас присутствует и доминирует Россельхозбанк, это 78% принадлежит ему в этой сфере кредитования, порядка 14% Сбербанк, ну и соответственно другие банки. Хотел бы остановиться на тех проблемах, которые мы здесь обсуждаем, Владимир Владимирович, и вы о них сказали, и Дмитрий Анатольевич сказал. Конечно, это вопрос доступности кредитам, и тут возникают вопросы и залоговой базы, и упрощения документа оборота. Такие вопросы связаны, как нам задействовать районный уровень муниципалитетов, сельских поселений, и мы видим здесь и резервы. Непосредственно находясь здесь в регионе получили много полезных рекомендаций, в частности о целевом использовании кредитов. Граждане просят расширить перечень техники, в частности, чтобы можно было покупать и тракторы. Мы соответствующие предложения сформировали и э, внесем поправки в действующий закон о бюджете на текущий год. Хотел бы отметить и такой вопрос, как необходимость развития филиальной сети банка. В этом году у нас стоял план дополнительно открытия 100 офисов. Мы план пересмотрели, будет открыто 400 дополнительных офисов. И в соответствии с поручением правительства, вместо трех лет за два года должны сформировать всю районную сеть, то есть иметь примерно полторы тысячи дополнительных офисов только в Россельхозбанке, чтобы дойти до районного звена, до сельских поселений. Одна из серьезнейших проблем уже возникает, и есть такая рекомендация, с учетом того, что действительно мы переломили ситуацию, и пошел рост производства мяса и молока, как сделать так, чтобы были стабильными продовольственные рынки. И мы эту сейчас задачу решаем. Большую роль здесь должны сыграть кооперативы, о чем Владимир Владимирович, вы уже сказали, стоит задача за эти два года создать более двух с половиной тысяч кооперативов, они непосредственно должны принадлежать участникам производства, то есть фермерам и гражданам, так чтобы максимально добавленная стоимость была у первичного производителя. Еще бы я отметил то ставится задача сделать национальный проект долгосрочным. И мы знаем, что есть такое уже поручение, то есть не рассматривать эту задачу как двухлетнюю. Соответствующие параметры в федеральный бюджет уже попали как предложение министерства по согласованию с министерством финансов на трехлетний Период, то есть трехлетний финансовый план, включая 2009 год, и одновременно мы работаем над разработкой государственной программы развития сельского хозяйства на пятилетний период в соответствии с проектом закона, который уже рассмотрен в первом чтении депутатами. Это закон о развитии сельского хозяйства в целом. Имеются у нас резервы, естественно, Владимир Владимирович, и поставлена сейчас задача... Это вопрос повышения дисциплины на всех уровнях власти. И вы очень четко здесь тоже сформулировали, что очевидно нам не надо делить здесь какие-то полномочия, а всем быть нацеленными на выполнение показателей проекта. И мы видим здесь большие резервы как наведение дисциплины в управленческом звене, в организации, так и технологической дисциплины. И эти вопросы в первую очередь будут у нас... Во внимание. Вот Пожалуйста. не будет ли противоречия между двумя нашими проектами развития сельского хозяйства и доступное жилье, имея в виду использование земель рядом с городами, то, о чем мы с вами говорили. То есть недостаток земель под строительство с одной стороны и сохранение сельхозугодий, в том числе сохранение кормовой базы животноводства с другой и вот как раз по этому вопросу мне бы хотелось и послушать губернатора. тоже. Спасибо. Здравствуйте, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, уважаемые участники совещания. Проблема такая существует, к тому, что вы сказали Владимиру Владимировичу, надо добавить и общественные пастбища, и очень много таких конфликтов на самом деле возникает. Но учитывая то, что в Новгородской области в фонде перераспределения земель где-то около 400 тысяч гектар у органов местного самоуправления, я думаю, что вот эта сумма, вот эта сумма позволит нам... Варировать и позволить решить эти вопросы. И с учетом того, что сейчас сказал Дмитрий Анатольевич, сегодня Алексей Васильевич, когда проводил у нас совещание, такая проблема возникала по оформлению земельных участков. Очень много проблем существует, когда фермерское хозяйство находится в городе, ну а города в Нечерноземье очень маленькие, и они ведут личное подсобное хозяйство или фермерское, и им нужно угодье вокруг также, и близ, скажем, своей усадьбы. Но если будет принят вот Вернее, если будет рассмотрен в первом чтении тот закон, о котором говорил Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас, вот в июле месяце, в первом чтении или на первой ближайшей сессии, мы такие вопросы разрешим. Если будут какие-то вопросы возникать конкретно, вот, они безусловно возникнут. Я думаю, что с учетом того, что в бюджете Новгородской области так же, как и в федеральном бюджете есть софинансирование национального проекта, мы сможем отрегулировать эти вопросы. И я думаю, что при помощи вот федерального законодательства и нашего областного мы сможем решить такие проблемы. Их не будет возникать. Спасибо, Михаил Иванович, спасибо. Я знаю, что в студии там у вас находится 21 человек, в том числе и руководители муниципальных образований, руководители сельских поселений. 21 человек всего. Мне бы, честно говоря, очень бы было интересно послушать их мнение о том, чувствуют ли они вообще, что есть такой национальный проект развития сельского хозяйства. А если чувствуют, то что они по этому поводу думают и какие у них в связи с этим соображения и может быть предложение по развитию этого направления нашей деятельности вот яковлев сергей анатольевич глава администрации крестецкого муниципального района потом михаила Екатерина викторовна она глава коростынского сельского поселения вот может быть они или кто то другой из коллег пожалуйста михаил михайлович посмотрите кто готов там пожалуйста и Яковлев готов сергей анатольевич так, слово предоставить прошу. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены совещания. Ну, что можно сказать? Естественно, мы чувствуем, что национально эти проекты, во-первых, они очень своевременные. И вот если бы не начались сегодня, то неизвестно, что было бы у нас завтра. Проекты у нас уже работают. И, в принципе, в полном объеме. В июле месяце у нас в Крестецком районе будет открыт филиал, дополнительный офис Агро... Россеркосбанка. И хотя сегодня у нас еще вот как бы его по факту нет но тем не менее вся работа по кредитованию она уже идет то есть набирается пакет документов уезжают люди значит и потом это все идет сюда вот в центральный офис новгородский в принципе все что я хотел сказать большое спасибо <связано> может быть екатерина Викторовна что им скажет <связано> Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Ну, Во-первых, я бы хотела поблагодарить вас за этот проект. И вас, и министра сельского хозяйства Алексея Васильевича. Все мы, конечно, знаем, что проект этот есть, существует. И даже в нашем небольшом поселении, у нас всего на территории проживает 808 человек, уже двое человек оформило, два человека оформила кредит на 550 тысяч рублей. Ну, конечно, существуют там определенные трудности, особенно вот в таких населенных пунктах маленьких у нас. Для того, чтобы найти поручителей, залог, в общем-то, сельскому жителю отдать нечего. А найти поручителей сложно, потому что работники бюджетной сферы, они, как правило, уже имеют суду в банках, кто-то что-то приобретает. Пенсионеров не берут поручителями. И поэтому вот сложности есть. Наши, в общем, два уже человека, но они вот с такими трудностями столкнулись. Ну, я бы вот хотела еще сказать по поводу цен на сельхозпродукцию. Наши заготовители говорят, что цену диктует рынок. Цены на самом деле очень низкие. И, ну, коли цены диктуют рынок, значит, должна быть существенная дотация на сельхозпродукцию. И тогда я думаю, что... Производство и молока, и мяса значительно бы увеличилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое и за участие в этой встрече, и за э, то, что вы сказали. Я бы сейчас хотел вернуться в Кремль и предоставить слово э, депутата Государственной Думы Там в э, комитете по по сельским, по, по аграрным вопросам, если все вопросы обсуждаются, обсуждаются самым активным образом. Давайте посмотрим вот со стороны законодательной власти, как, как расценивается то, что сделано до сих пор, и как депутаты полагают, нужно двигаться в этом направлении дальше. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Самое главное, хочется отметить, что нам очень важно в весеннюю сессию принять закон о сельском хозяйстве, на котором мы сегодня работаем. Самое важное сегодня наш Очень важно в весеннюю сессию нам принять закон о сельском хозяйстве, в котором будут конкретно указаны и параметры, и то, как сельское хозяйство наше будет развиваться. А вот, пользуясь случаем, я хочу задать вопрос Алексею Васильевичу Гордееву, министру сельского хозяйства. Уважаемый Алексей Васильевич, Сегодня Россия закупает очень много продовольствия за границей, и ежегодно закупки мяса составляет более 2 миллионов тонн, а молочных продуктов 6 миллионов тонн в на молоко. И сегодня зависимость закупок продовольствия поставила Россию уже на грани продовольственной безопасности, не говоря о том, что мы упускаем возможность устроить миллионы наших сельских жителей, россиян. Что вы скажете по этому поводу? Как данный национальный проект сыграет на изменение сложившейся ситуации в стране? Спасибо. Мы работаем уже, да? меня слышно, да спасибо депутаты могут задавать такие вопросы, как говорится не бровь, а в глаз сразу вот. но если внимательно посмотреть на существо национального проекта, то мы во-первых ставим задачу увеличивать производство своего мяса и молока это первое, второе одна из главных задач это модернизация животноводства, то есть выйти совершенно на другой уровень производительности труда, продуктивности и, следовательно, экономики. Это ресурсосберегающие технологии, то есть это нам позволит быть уже более конкурентоспособным. И, конечно, очень серьезная задача состоит в том, чтобы обеспечить права потребителей, то есть провести стандартизацию через техническое регулирование и дать преимущество натуральному именно продукту, качественному продукту, свежему продукту. А в этом смысле у нас естественное преимущество, потому что доставлять, скажем, молочную продукцию или хорошее охлажденное мясо невозможно. Территория России очень большая, это могут делать только наши отечественные производители. Ну и ряд других мер, включая таможенную тарифную политику, мы... Знаем эти вопросы и благодарны, что вы как депутат, как первый зампред комитета Государственной Думы ставите перед органами исполнительной власти. Спасибо. Да, и очень важно то, что впервые за много лет у нас предоставилась возможность сельскохозяйству привлекать, конечно, длинные восьмилетние деньги, которых достаточно для окупаемости на вот этих проектов. Ведь животноводческий комплекс это очень капиталоемкая сфера. Спасибо Новгороду. Я предлагаю, попрошу наших коллег включить Южный федеральный округ. Мы продолжим дискуссию по, по сельскому хозяйству, по развитию сельского хозяйства и затронем другие вопросы по другим национальным проектам. Там у нас Дмитрий Николаевич Казак, губернатор Ростовской области и президент Чеченской республики. Пожалуйста, прошу вас. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. Для Южного федерального округа проект, национальный проект по развитию агропромышленного комплекса, является первостепенным. Всем известно, что это и всероссийская житница, и здесь так сказать, больше всего проживает сельского населения, которое нуждается в обеспечении их работы. И... Поэтому отрадно отметить, что на, в Южном федеральном округе проект развития ПК, так сказать, идет, в нем участвуют все регионы, без исключения участвуют, довольно активное взаимодействие здесь э, имеется и с Министерством сельского хозяйства. Я хотел э, здесь пользоваться случаем, выразить еще раз признать Алексею Васильевичу Гордееву. У нас э, сегодня предусмотрено на территории Южного федерального строительства реализация 62 инвестиционных проектов по строительству и модернизации крупных животноводческих комплексов. На сегодняшний день из 62 кредитных договоров 29 уже заключены на сумму более 2 миллиардов рублей. Идет активная работа по проработке оставшихся. Я думаю, что до конца года эту задачу мы решим. Мы понимаем также, что строительство животноводческих, крупных животноводческих технологических комплексов, сбалансирует, как говорил Арсей Васильевич, потребительский рынок продовольствия, но в то же, в то же время понимаю, что он определенным образом составит конкуренцию для мелких, малых форм хозяйства, как здесь и здесь очень важно, тоже сказать, чтобы у них осталась своя ниша на рынке, чтобы у них была возможность реализовывать свою продукцию, чтобы она была востребованной. Чрезвычайно важна, конечно, поддержка, финансовая поддержка, личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств. Сегодня очень динамично идет предоставление кредитов с начала года личным подсобным хозяйством и фермерским хозяйством. Около 6 тысяч кредитов на общую сумму около 2 миллиардов рублей уже предоставлено. Только вот за последнюю неделю можно... Есть и такая сводка предоставлена 580, 585 кредитам лично-пособным хозяйством на сумму 103 миллиона рублей. Одновременно в дополнение к... Э, национальному проекту. Мы работаем и с регионами, и с, работаем с бизнесом по развитию э, логистической инфраструктуры, прежде всего, для того, чтобы если вот крупные животноводческие комплексы, они сами смогут там реализовать свою продукцию, она будет, несомненно, востребована. Сегодня перерабатывающая промышленность э, при, э, особенно э, нуждается в дополнительном.. В истории, прежде всего мясозаводы, так сказать, вот, э, много поставляется, как ни странно, на юг России из-за рубежа того же мяса. Вот, э, животноводческие комплексы должны решить эту проблему. Но в то же время надо поддержать личные подсобные хозяйства, поэтому э, создаются несколько логистических центров, которые тоже э, наряду с э, с бытовыми, кооперативами будут оказывать содействие малым формам хозяйствования в реализации их продукции. Необходимо также, мы считаем, что, может быть, на будущее сказать, дополнить там, национальный проект и э, такими мерами, как субсидирование э, кредитных ставок по, для э, инвесторов, которые отшляют, вкладывают деньги в перерабатывающую промышленность, это все сегодня. Э, также этого недостаточно, если перерабатывающая промышленность заработает и э, будет сбыт, то это поднимет сельское хозяйство и решит проблему, э, сохраняющуюся, к сожалению, проблему большой безопасности. Работается она больше, чем э, в городских населенных пунктах насилия. Если говорить о э, сеть завершать а, э, по поводу реализации проекта развития ПК здесь, на юге России, то хотелось бы также отметить, что активно и более активно э, в этой сфере работают. Сказать, наибольших результатов э, добились такие регионы, как Ростовская область, э, Владимир Федорович Чуб здесь присутствует, и, если будет предоставлено слово, он расскажет и о проблемах и успехах. Э, активно работают в этом направлении Краснодарский край. Э, Республика Дагестан добивается серьезных успехов э, в этом направлении. Мы знаем, это вот довольно проблемный регион. Э, Карачаево-Черкесия. Вот, собственно, все. Спасибо. Спасибо. Конечно, будет интересно и полезно послушать губернатора Ростовской области, потому что мы только что говорили с Великим Новгором, это не Черноземье, а субъекты, которые находятся в основных центрах сельхозпроизводства, конечно, являются у нас локомотивами развития отрасли в целом. Пожалуйста, Владимир Федорович. Спасибо. Добрый день. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, я хотел бы обратить на такой парадокс, который у нас возникает в последнее время. Несмотря на то, что у нас последние несколько лет хороший урожай зерна, мы обнаружили такую последовательность. Чем больше зерна производим, тем меньше оно стоит, как и на внутреннем рынке, так и на внешнем. И, соответственно тем меньше рентабельность и прибыльность предприятий. Поэтому, конечно, сегодня национальный проект, который прежде всего обращает внимание на животноводство, для нас крайне необходим. Мы видим, что выход из этого парадокса именно в этом направлении. Зерно должно идти не только на прямую продажу, но и на получение мяса и молока через продукцию животноводства. Сегодня у нас по... Этому направлению по развитию пока развернута работа по строительству реконструкции порядка 40 новых мясных и молочных комплексов. Уже в октябре этого года мы введем комплекс по выращиванию 64 тысяч голов свиней группой компании «Агроком». А в сентябре, на месяц раньше, планируем, что будет введен фирма «Евродон» крупнейшее производство по выращиванию мяса индеек и по переработке этого мяса мощностью 11 тысяч тонн. Я думаю, это не только в России крупнейший комплекс, это один из крупнейших будет в Европе самыми современными технологиями. Что же мы еще планируем, кроме тех направлений, которые определены федеральным национальным проектом? Но ну, мы Рассчитываем приобрести порядка 5000 голов высокопродуктивного молочного скота и вносим свою лепту тем, что мы 25% на каждую голову безвозмездно будем оплачивать каждому получателю от системы хозяйствования, тем самым создав ситуацию, что первый лизинговый износ будет оплачен за счет областного бюджета. Второе направление, это, безусловно, на крупных комплексах мы определились, что где-то процентов, а где-то часть возьмем на себя расходов по решению вопросов по строительству подводящей инфраструктуры. Третье, о чем уже Дмитрий Николаевич говорил, это мы понимаем, что производство мяса и молока будет этим можно подвести национальный проект, если мы не дадим ему сбыт и переработку. Это прежде всего ну, прямой сбыт через магазины рынки и главная переработка. Поэтому мы под Ростовом сейчас э, разворачиваем строительство двух крупных перерабатывающих комплекс, комплексов. Одного содействуем этому строительству, это частные инвестиции, одного мясоперерабатывающего завода и одного молокозавода. Ну и буквально два слова в развитии этого тезиса, который вы сказали, Владимир Владимирович. Безусловно, одно производство в сельском хозяйстве нас не спасет. Вот пример хочу такой привести. У нас было малокомплектных, ну всего 1600 школ, мы закрыли 300 малокомплектных. Осталось 1300. Мы сами, без еще Национального проекта приобрели 638 автобусов, но это мало, потому что 1300 школ, даже если на одну школу один автобус, то это надо, у нас только есть половина, поэтому я бы хотел, готовый на любое софинансирование, но нам еще надо половину приобретать, я бы хотел, чтобы Министерство образования в этом вопросе определилась как можно быстрее, потому что автобусы по-хорошему если за два года, то нужны к первому сентябрю. И э, особая благодарность должна отметить за машины скорой помощи, они как и автобусы в основном идут на село. Потому что такого уровня отечественной комплектации машин скорой помощи, которую мы получаем у нас никогда не было. Просто на уровне э, в европейских стандартах у нас несколько есть импортных ну и два слова в заключение безусловно, что отрадно, что принимаемые меры по реализации национального проекта э, находят поддержку у населения, поэтому спасибо вам мне было очень приятно услышать, что ваша область работает в тесном контакте с правительством именно в плане софинансирования всех вот этих проектов, о которых мы говорим. Потому что без реального и эффективного участия субъектов Российской Федерации эти проекты эффективным образом реализованы быть не могут. Но мы недавно с Алудодавчем разговаривали по всему комплексу проблем развития экономики в Чеченской Республике, но наиболее остро стоят там вопросы, конечно, жилищного строительства. Алудодавч, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники совещания, уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями и в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье» мы завершили составление генерального плана города Грозный, провели сплошное и визуальное обследование и инструментальное обследование санитаризации объектов на 1508 объектах. Составлена, разработана проектно-сметная документация по комплексной расчистке от завалов и строительного мусора на 317 объектов. Город Грозно разбит на 11 секторов, из которых 4 – это переочередные площадки, переочередные сектора, такие как площадь Минутка, бульвар Дудаева, улица Жуковского. И в первую очередь строительство спортивного комплекса имени Ахмад Аджи Кадырова. На этих четырех секторах мы планируем застройку порядка 1630 гектаров земли, общей площадью строительства жилья на 2 миллиона 320 тысяч квадратных метров, где мы планируем заселить порядка 120 тысяч человек. Из этого объема работы, Владимир в 2006 году мы планируем вести, реально вести 135 тысяч квадратных метров жилья, две школы и первую очередь родильного дома на 250 коек и 350 посещений. И первую очередь спортивного комплекса именно ахматово кадырова В 2007 году мы планируем ввести порядка 132 тысяч квадратных метров жилья, 6 детских садов, 3 школы и, конечно же, все эти работы, весь объем этих работ мы сумеем провести при своевременном и полном финансировании. Владимир Владимирович, я хотел бы сегодня подчеркнуть и о том, что сказать сегодня что в республике идет активная работа по восстановлению и реконструкции городов Гудармес, Аргун, Грозного. Сегодня идет реконструкция и восстановление дорог, площадей, значит, скверов, мостов. Вся эта деятельность, вся эта работа сегодня пока идет без начала финансирования, но мы надеемся, что это финансирование будет открыто. Мне бы хотелось подчеркнуть еще и один момент, что э, Чеченская Республика сегодня э, наращивает и имеет достаточно мощный строительный потенциал. Я хочу вам доложить о том, что уже приступило к своей деятельности 42-е спецподразделение спецстроя Министерства обороны России с учетом вашего поручения, и э, достаточно хороший э, строительный потенциал имеет э, Ченгушское управление строительства и ряд других строительных э, организаций. Это говорит о том, что у Республики есть и людской ресурс, и относительно неплохой материально-технический ресурс. Что касается остальных трех проектов развития агропромышленного комплекса, национального проекта в области образования и здравоохранения, то здесь в целом вся необходимая значит, нормативная база разработана, организационные вопросы решены. Надо дать должное, что э, своевременно и по назначению идут выплаты э, по, э, в, целях, в рамках реализации национальных проектов. Я должен э, ответственно сказать, что реализация этих проектов, э, оно очень э, серьезный, э, позитивный вклад вносит в общем, скажем так, вот, э, жителям э, республики такую уверенность э, и, конечно, при всем том, что это исключительно позитивное решение, позитивные национальные проекты, тем не менее, мне бы хотелось сказать, что в плане реализации национального проекта по здравоохранению есть проблемы, в Имеется в виду, что в результате двух конфликтных ситуаций мы практически имеем 80% разрушенную социальную сферу, объекты социальной сферы. И даже вот та э, техника, медицинская оборудование, которое поступает к нам по линии реализации национального проекта здравоохранения, э, в связи с тем, что э, перчерско-акушерских пунктов, э, амбулатории, э, соответствующих поликлиник в э, населенных пунктах далеко недостаточно. Мы сейчас вот думаем, как в 2007 году, году куда это оборудование значит, э, поставить. Поэтому просили, хотели бы просить, чтобы вот в решении вот этих вопросов оказали бы нам поддержку. То есть строительство фельдшерских агушерских пунктов, амбулаторий сельских и так далее. И мы одновременно решили бы проблему по специалистам. Сегодня общее, от общей потребности только на 40% министерства здравоохранения значит, имеет скажем так, специалистов в этом направлении. Правильно ли я Вас понял, что оборудование в целом как бы не проблема, оно поступает? Вопрос в том, что его некуда ставить реально. Да, Владимир Владимирович, да. Ладно. Из Хорошо. 140, из 225 фельдшерских, фельдшерских пунктов, 140 у нас расположены в частных домовладениях или в помещениях приспособленных. Если мы сейчас эту проблему не решим... Да, это оборудование очень нужно, но его где-то надо ставить. Ясно. Ну, это не проблема самого проекта по здравоохранению, это проблема общего состояния сферы здравоохранения в республике. Хорошо, мы это учтем обязательно. И... Потом при нашей ближайшей встрече, а может быть, и, и до этого я дам поручение правительству, но ну, на встрече с вами проработаем, как решать эту проблему. Но ну, у нас здесь председатель, э, есть председатель комитета Государственной Думы по строительству как раз находится по высоким технологиям. Пожалуйста. Да. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, э Проект Комфортное и доступное жилье гражданам России является, наверное, одним из самых сложных проектов является, наверное, одним из самых сложных проектов. И сегодня я хотел бы сказать, что те проблемы, которые были перечислены в вашем выступлении, в выступлении Дмитрия Анатольевича, к сожалению, не являются исчерпывающими. И я хотел бы обратить внимание на ряд проблем, которые необходимо нам совместно решить. Одной из проблем являются просчеты, которые были допущены при принятии 27 законопроектов. Вы знаете, это случилось еще до придания статуса национального проекта. В частности, сейчас мы правим 214 закон, завтра состоится второе чтение уже в Государственной Думе. К сожалению, этот законопроект сыграл не лучшую роль, и фактически участие легальных граждан в долевом участии было реально приостановлено. Я думаю, что мы поправим это. Это все, но нужно приложить сегодня большие усилия по возвращению, скажем так, вот этого процесса заключения договоров в правое русло, потому что сегодня идут очень многие фирмы по пути заключения суррогатных договоров, вексельных кем в обход действующего законодательства. Сейчас поправим закон, нужно вернуться обратно. Второе, к сожалению, вопросы, связанные с аукционами. Нельзя сегодня аукцион ⁇ это исчерпывающая возможность предоставить землю под застройку. Есть сегодня видение комитета, что это не может быть единственной схемой. Потому что если мы возьмем земли, обремененные правами третьих лиц, как правило, реконструируемые территории, территории, на которых находится ветхое, аварийное жилье. Они сегодня не могут в соответствии с законодательством быть выделены в прямую под застройку, и муниципалитет должен, к сожалению, только за свои средства производить расселение и решать вопрос с обременением третьих лиц. Поэтому в данном случае необходимо, наверное, перейти в этих вопросах к конкурсам. Есть проблема и неисполнение законодательства. Вот мы много говорим о том, что сегодня малоэтажное индивидуальное жилье необходимо развивать. Градостроительный кодекс, редакция которого э, была подготовлена в нашем комитете... Э исчерпывающим образом прописал порядок разрешения, получения разрешения на строительство. Сегодня это очень просто, Владимир Владимирович. Вы берете право, устанавливающие документы, идете в орган местного самоуправления и бесплатно орган местного самоуправления обязан в течение месяца выдать вам градостроительный план. На этом градостроительном плане гражданин наносит пятно застройки, сдает его обратно в муниципалитет и получает разрешение на строительство в течение 10 дней. Такой порядок предусмотрел закон. В то же время на практике, к сожалению, органы местного самоуправления руководствуют собственными нормативными актами, нормативными актами субъектов федерации, продолжают от 4 месяцев до года граждан запускать по пути согласования. И требует сегодня проектную документацию с гражданина, которая должна подготовить специализированная организация, что не требует сегодня градостроительный кодекс. И, конечно, у нас есть масса примеров, скажем так, неисполнения принятых законов. Это и... вторая проблема. Нет, секундочку, и что да. Вы предлагаете в этой связи? Я предлагаю в этой связи привести, во-первых, нормативные акты субъектов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, в первую очередь, и требованиями земельного законодательства. Потому что сегодня вот именно получается коллизия что чрезмерные требования к гражданину, к застройщику предъявляют именно субъекты федерации и органы местного самоуправления. Полностью согласен с Мартином Леонидовичем. Вчера мы говорили об этом же с... с губернаторами, которые входят сегодня в президиум госсовета. Многие из них говорили то же самое. И поэтому сразу же хочу сказать, что Полномочным представителям президента в федеральных округах будет сформулировано в обязательном порядке заняться этим вопросом так же, как они занимались этим в свое время вместе с прокуратурой и вместе с судебной системой, приведением региональных и муниципальных актов правовых в соответствии с действующим федеральным законодательством и конституцией страны. Вот это одно из существенных направлений деятельности, которое подлежит самым тщательному рассмотрению и наведению здесь порядка. Действительно, разрешение получить на строительство крайне сложно, слишком забюрокрачено и коррумпировано. Для того, чтобы легальным образом получить это разрешение, требуется месяцы. И без преувеличения сотни тысяч рублей. И это абсолютно недопустимо, если мы хотим развивать строительство в стране. Извините, что я вас Также, пользую, Та же ситуация, Владимир Владимирович, при получении разрешения на многоэтажное строительство. Тоже установлен городкодексом порядок. Он сегодня не выполняется в регионах. Значит, третья проблема. Это необходимость существенного изменения земельного законодательства. Без этого мы далеко не двинемся. В своем выступлении Дмитрий Анатольевич отметил, что земля становится сегодня предметом многочисленных спекуляций. Но не только потому, что вот спекулянты хотят нажиться, но и потому, что, как правило, землю, которая сегодня имеется на правах либо аренды, либо частной собственности, исключительно сложно оформить под индивидуальное жилищное строительство или под застройку. И поэтому продается и перепродается суррогатное право. А там, где земли оформлены уже под застройку, там достаточно быстро начинается строительство. Сегодня необходимо внести поправки в земельный кодекс, который предусматривает единую, единственную возможность перевода под индивидуальное жилищное строительство, это включение в черту поселения. Вы неоднократно говорили о том, что необходимо упростить порядок перевода земель из одной категории в другую, а порой и просто без изменения категорий, разрешать строительство на землях сельхозназначения, на земля... Землях обороны. И э, нужно упростить этот порядок. Э, и последнее, что я бы хотел сказать: у нас сегодня э, есть э, Гослесфонд. Гослесфонд превратился в священную корову. Наверное, действительно, мы должны беречь лес, но незалесенные земли Гослесфонда. Земли, которые могут, лесфонды, которые могут быть вовлечены как рекреационные, мы можем там строить строения, которым предъявляются специальные требования на специальных фундаментах по каркасной технологии, деревянные, ограниченной этажности, с обязательством проведения рекреационных процедур и сохранения леса. И у меня еще просьба потом дать возможность, когда мы включим студию в Центральном банке, задать вопрос представителям банковского сообщества. Спасибо. – Радон Зимович, пожалуйста. – Вы в своем выступлении, сейчас Мартин Валентинович, очень интересную тему затронули насчет строительства жилья на сельхозземлях. Действительно, если мы посмотрим в мире... Хоть в Европе, хоть в Соединенных Штатах, то мы увидим, что буквально берегут землю сельхозназначения даже в пригородах. Прямо до границы города обрабатывают землю. Потому что это является действительно достоянием страны. Но при этом сегодня действительно в стране произошла такая негативная ситуация, когда дельцы, так скажем, в ожидании роста цен в пригороде, скупили практически у людей, не знающих, что такое пасть, что такое право пользования землей, вот эти участки практически. Кстати, по закону ведь четко прописано, что если землю не обрабатывать в течение трех лет, то государство может изъять эту землю. И вот сегодня, конечно, настало, наверное, время, когда нужно государству воспользоваться этим правом. И это очень легко нам э, поможет, как раз, сильно поможет нам как раз вот малоэтажное строительство вести. Ведь никому не секрет, сегодня никакого бюджета не хватит э, содержать городское жилищно коммунальное хозяйство. А человек, живущий в своем индивидуальном доме, он же сам о себе умеет заботиться, ему никто не нужен. Давайте попробуем включить Центральный банк, где у нас находится Яковлев Владимир Анатольевич, министр регионального развития, Круглик Сергей Иванович, руководитель Росстроя, Лунтовский Георгий Иванович, заместитель председателя Центрального банка. Российской Федерации Казмин Андрей Ильич, президент, председатель правления Сбербанка, Костин Андрей Ильич, президент председатель правления Внешторгбанка. Семеняк Александр Николаевич, генеральный э, директор агентства по ипотечному жилищному кредитованию, и подобед Сергей Михайлович, президент компании Балтрос. А, но перед этим я бы хотел попросить э, коллег наших включить, э, вернуться к слайду, который показывает. Э, показывает э, Объемы выдаваемых ипотечных кредитов. Есть у нас такая фильма? 14-й слайд, пожалуйста. Вот, нет, это позже. А, 14-й слайд. Вот судя по тем записям, что у меня есть. Вот он. О! Да. Вот э, написано рост в 6,1 раз за ипотечных кредитов. Но это лукавая цифра. Потому что рост этот показан с 2004 года. Так. А вот у нас национальный проект когда реально заработал? Когда? С 1 января. С 1 января какого года? Текущего года. Текущего. Вот обращаю внимание, с 4 по 5 рост с 18,5 до 56,3 миллиарда рублей. А вот сейчас, когда заработал проект, у нас с 56,3 до 116,5 миллиардов рублей рост. Рост меньше чем с 204 по 5 год? Темп, темп прироста выдаваемых ипотечных кредитов меньше, чем в тот период, когда наш проект не работал. То есть вот сейчас он меньше, чем был. Прирост. Обратите внимание: и да? 18,5 плюс 18,5 сколько будет? 37. Цифры другие, конечно. Да, тут, тут... А, а, да, да. Абсолютные цифры, конечно, другие. Но темпы прироста меньше, чем были. А темпы прироста должны быть больше, чем были. И в этой связи, конечно, возникает сразу вопрос о ключевом, о ключевом звене всей этой системы, а именно о процентных ставках банковских. Мы с Дмитрием Анатольевичем обсуждали этот вопрос. Сегодня он у нас колеблется от 13 до 15% в среднем, да? Возникает вопрос, есть ли возможность уменьшить проценты по ипотечным кредитам. Два слова тогда скажу, можно откликаясь на Ваше замечания. мы понимаем, что действительно сегодня ставка по ипотечным кредитам это основной сдерживающий момент для людей, которые хотели бы воспользоваться такой формой кредитования. И поэтому, проанализировав ситуацию и имея в виду использование тех механизмов, которые сегодня существуют в системе агентства по ипотечному жилищному кредитованию, мы планируем, что с 1 июля ставка рефинансирования, которая применяется вот этим самым агентством составит 11,5%. Это такое достаточно серьезное понижение ставки будет, имея в виду, что в наших предварительных планах мы хотели выйти на 11% только в восьмом году. Но сейчас уже с учетом текущей ситуации, понимая то, что вы сказали, что прирост, хотя и идет нарастающим таким большим числом, но тем не менее темпы все равно так сказать, не такие, как нам бы хотелось, вот такое решение, по всей вероятности, может быть принято, и такие кредиты можно будет получать по гораздо более выгодным условиям. То есть прирост в абсолютных цифрах он очевидный. Темпы роста хуже, чем были раньше. Но, э, и мне бы очень хотелось, чтобы мы действительно вышли сейчас вот на эти. Показатели на эти цифры. Давайте послушаем специалистов, наших коллег, которые собрались в Центральном банке. Владимир Анатольевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, участники селекторного совещания. Вы начали сразу с ипотечного кредитования. Не случайно мы действительно находимся в Центробанке. Мы провели ряд а, переговоров до этого, и сегодня обсудили ряд вопросов. Хочу сказать, что достигнуты хорошие соглашения, и об этом а, наши банкиры могут сами сказать. Но вот по тому графику, о котором мы сейчас говорили, 78 тысяч кредитов было оформлено а, в прошлом году. В этом году мы ожидаем их будет более 200 тысяч, то есть троекратное увеличение. И по программе ПЦП «Жилище» К 2010 году их должно увеличиться до 1 миллиона единиц в год. И есть основания этому не то что верить, а доверять. Почему? Потому что если в прошлом году 260 банков участвовали в ипотечном кредитовании, на сегодняшний день я могу сказать, что их уже 362 при этом создается хорошая конкуренция, в том числе по тем вопросам, о которых вы сейчас только что упоминали. Это первоначальный взнос, что пугает в общем наших людей, которые хотели бы за счет заемных средств поучаствовать в приобретении жилья. И уже банки, и ВТБ, и Сбербанк дают кредиты, и под 10, даже под первый, нет, первый взнос. 10% и даже 5%. Такие, такие эксперименты сейчас проводятся. Но при этом надо понимать, что риск у банков возрастает, а процентная ставка, к сожалению, не уменьшается, а увеличивается. Тем не менее, вот ту цифру, которую обозначил Дмитрий Анатольевич по процентной ставке и по закладным для АЭЖК, это действительно... Такой порядок, значит, будет уже во второй половине этого года. Это то, что касается ипотечного кредитования. Если не возражаете, я все-таки несколько слов скажу о том, как идет реализация в целом национального проекта, в добавлении к тому, о чем говорил Дмитрий Натуль. Я бы хотел сказать, что по ПЦП жилища 4 подпрограммы. Могу сказать, что подпрограмма государственные жилищные сертификаты находится в активной своей фазе. Значит, мы выдали на сегодняшний день. Только по этому году тысячи сертификатов оформили. Подписано постановление правительства о утверждении графика на июль и август на выделение дополнительно 4000 и тринадцати тысяч сертификатов. Таким образом, программа по этому году будет выполнена. Вторая программа, она беспокоит действительно всех нас и, и очень большой интерес вызывает эта подпрограмма по обеспечению жилья молодых. 28 тысяч молодых семей должны улучшить свои условия в шестом году. На сегодняшний день отработан порядок, утверждены правила и Рострой подготовил уже все необходимые документы, чтобы со второго полугодия, конкретно с июля августа месяца, начинать выдавать субсидии для реализации этой программы. Безусловно, под программой инженерной подготовки территории о ней много говорила сегодня. Могу сказать, что порядок государственных гарантиях подписан. И в рамках сегодняшнего порядка мы приступим к реализации уже по полной мере, как это положено, практически по всем направлениям реализации жилища. Уверен, что вот то отставание по воду жилья, которое было допущено в январе-феврале месяце из-за зимних условий мы спокойно компенсируем по итогам полугодия и выйдем на нормальные условия по итогам полугодия. Спасибо. Семеняко Александр Николаевич, хотел бы Вас послушать по поводу снижения ставки по ипотечным кредитам. Ваше мнение, пожалуйста. <существует> Национальным проектом для нас установлены ориентиры снижения процентных ставок. Вы уже сказали, что мы, мы просчитали экономику 11 с 11,5 готовы снизить в середины этого года. Вот. Но радикальное ниже снижение ставок, оно будет возможным только после принятия поправок в законных ипотечных бумагах. Это позволит и нашему агентству, и всей банковской системе выпускать ипотечные облигации и привлекать деньги по стоимости равной стоимости государственных ценных бумаг, бумаг. А, это вот это, это такое, такое важное решение я просил бы конечно отдать поручение чтобы государственная Дума по братье приняла вот текущую весеннюю сессию а, если еще сказать несколько слов о других факторах повышения доступности кредита, то для молодых семей это, безусловно, является платеж по ипотечному кредиту. А для того, чтобы у этой категории семей растут доходы, поэтому мы сейчас разработали специальный продукт, по которому платежи по кредиту растут с размером росту доходов у этих семей. И поэтому молодая семья берет ипотечный кредит, но начинает платить с небольших сумм. А далее, при рождении ребенка, в период, э, когда декретный отпуск, мы предусмотрели возможность снизить платежи на этот короткий период, но эти платежи будут э, уплачены в более поздний период. И последнее, для стимулирования малых должных застройок было дано поручение на последнем президиуме. И мы сейчас приступили к разработке стандартов, которые позволят взять ипотечный кредит под залог земель не только юридическим лицам, но и физическим лицам и использовать этот кредит для финансирования строительства дома. Спасибо. Спасибо Мартин Леусянович. Что по поводу дополнения к действующему законодательству, о котором сейчас было сказано нашим коллегой Семеняк? Да, я думаю, есть все возможности весенью принять это. да. да. Значит, я соответствующее поручение сформулирую правительство, с тем, чтобы угу. правительство вместе с депутатским корпусом... Поработала над этой темой. Если все считают, что это крайне необходимо, нужно сделать это как можно. Абсолютно согласен. Теперь, пожалуйста, круглик, Сергей Иванович. Сергей Иванович, вы знаете, знаете, сейчас об этом только Владимир Анатольевич Яковлев упомянул. Проблема инфраструктуры, готовых, инфраструктурно-готовых площадок для жилищной застройки. Пожалуйста, на эту тему. На самом деле, пока мы занимаемся от программ и всех механизмов, связанных с этим, в регионах уже ведется работа. И на самом деле, сегодня можно назвать десятки регионов, где проработана достаточно серьезно вся перспектива. Я могу назвать такие регионы, как Краснодарский край, в частности, уже задела подземные территория на участке, которые мы обеспечили нынешний год на протяжении двух с половиной лет, и к концу года, это будет уже увеличение, 105 лет, Подобного рода ведутся в Ростовской области, Омске, Хабаровском крае, Чебоксанс и десятка городов Российской Федерации. Хотя мы на правильное направление заявляется сегодня самым узким местом в строительстве, отсутствие инженерной инфраструктуры. Вторым вопросом а за площадными сетями, за подводками, конечно же, модернизация головных систем, как энергетических. Так воды, так и тепловых. Эту систему все великолепно понимают. Сегодня это в регионах понимание. И вот тот барьер, который существует сегодня, обсуждал, который Мартин Александрович, связанный с поведением некоторых муниципальных образований, его нужно преодолеть. И я думаю, что уже со следующего года будут более понятны все вопросы, которые стоят перед каждым органом власти в этой цепочке исполнения. Спасибо. Пожалуйста, но мне все-таки хотелось бы подробнее послушать, услышать ваше мнение по поводу того, как будет преодолеваться эта проблема. Как мы сможем использовать тот закон, который приняли о концессиях для решения проблем развития инфраструктуры, например. Так? Значит, Первое. Второе. Вот Вы правильно совершенно упомянули о водоснабжений, о канализации. Здесь это просто чисто государственные вложения, да? Мы это понимаем. Но тепло-энергоснабжение, это должно быть увязано с инвестиционными программами наших инфраструктурных монополий, причем в привязке к конкретным территориям и регионам. Что делается в этом направлении? И делается ли что-либо вообще? Ну, если можно, просто конкретный пример. Город Ростов полтора года ведутся работы по модернизации системы водопроводно-канализационного хозяйства, где сегодня практически по всему городу заменены коллекторы канализации и огромные трубы больше метра в диаметре пластиковые трубы вместо замен старых которые установлены, где работает уже частный оператор, система водоснабжения вернулась по концессионному соглашению. Почему вернулась? Потому что более 140 лет назад в Ростове управляли купцы, три купца на концессионной основе этой системы. Эта система позволила привлечь на эту модернизацию частные инвестиции, более 40 миллионов долларов, которые были вложены, плюс бюджетные деньги, плюс средства водоканала. И вся эта процедура сегодня завершается заключением концессионного соглашения. Я абсолютно уверен, помимо того, что открыта перспектива жилищного строительства, площадки на более чем полтора миллиона квадратных метров жилья, просто снята проблема водоснабжения на долгие годы. Это не только в этом городе примеры, это есть примеры в городе Перми, десятки городов Российской Федерации, где уже на протяжении двух-трех лет Работают частные операторы, и сегодня они уже в силу вступления в силу закона о концессии приходят в временных договорах управления на длительные договора о концессиях, которые позволяют в рамках установленных тарифных коридоров планировать свои инвестиционные вложения и систему возврата этих инвестиций после модернизации. Поэтому, безусловно, это вопрос, выходящий уже за площадки, за сети, но который стоит в основе доставки тех коммунальных услуг, которые потом будут востребованы в новом жилье. Это продвигается, очень тяжело продвигается у нас в стране, но тем не менее принятие этого закона, ряда законов, которые входили в состав жилищного пакета, позволило сегодня бизнесу войти в этот сектор. Буквально на прошлой неделе мы заключили с Европейским банком аналогичное соглашение стратегии. Звук у нас ушел, к сожалению. Я последнюю фразу не слышал, но это не важно. Я э, понял э, и услышал то, что вы говорили по развитию инфраструктуры и использованию э, э, концессионных соглашений. И это, безусловно, правильно. Это говорит о том, и это позволяет нам привлекать компании на условиях концессии для подготовки инфраструктурной подготовки территорий, а уже потом запускать на них э, застройщиков, для решения чисто жилищных проблем. Но на второй вопрос, который я вам задал, не ответили, а именно, идет ли работа по увязке инвестиционных планов развития инфраструктурных монополий с интересами населения в плане увеличения объемов жилищного строительства. Потому что мы понимаем, мы понимаем что если ограничения, связанные с электро- и теплоснабжением, это фактор, ограничивающий рост жилищного строительства. Владимир Владимирович, а сегодня мы, допустим, производим до 16 числа, завершим отбор проектов и мы договорились уже со структурой Газпрома газ который занимается развитием сетей, что мы сразу после этого отбора садимся вместе и начинаем корректировать их программ в соответствии с теми объемами жилищного строительства, которые будут сформированы в том либо ином регионе. Буквально на два дня назад Дмитрий Анатольевич был губернатором Брянской области, где в центре города стоит 235 гектаров неиспользуемой земли 15 лет используемой земли после закрытия аэропорта. Сегодня мы планируем свою инфраструктуру, и Газпром будет планировать свою инфраструктуру для того, чтобы создать энергетическую емкость, для того, чтобы поставить газопродуктную станцию и подвести газ, к этому микрорайон. И вот это, вот это и есть тот баланс, между большими монополиями и нами на небольшим. инфраструктурой. Да, понял.